На разные он жанры Песни пел для нас Приятным с хрипотцою баритоном Овациями бурными на концертах И не раз он был любимым для всего народа Была его карьера нелегка сначала И хоть с трудом услышали его Кровь Кикабидзе тут не подкачала. сам Арыра, как пристанище его. Актерское начало на сцене и в кино. Талант Бактанг свой не утратил Дар В картине, где он снялся в миме «Но», В пропавшей экспедиции «Как надо», Снимался, пел здоровье, не жалея, Ему руку плескали все вокруг. Теперь для нас горька, эта потеря, Ушел ахтанг зимою этой вдруг для всей России, для грузинского народа и для других народов он кумир, горька печаль. Безвременно его ухода, А кто-то чествует над ним Надменный пир. Мне нет желания Копаться в разных дрязгах, За честь сочту, Его словами помяну. Вахтанг внес лепту, Став певцом, актером в красках, Вечная светлая память вся ему. Прощай, Вахтанг, мы говорим спасибо. Все помним мы тебя всегда. Земля пусть будет пухом, Не такой рутиной. Теперь на небесах твоя звезда. Спасибо, дорогой наш Бахтанг. Все ты, что смог, сделал. Для эстрады, для искусства, для культуры для кинематографа Оставил свой след Незабываемый Спасибо тебе большое Низкий поклон тебе До земли